Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – решение во вред себе. В жизни мы очень часто принимаем решения, вредя самому себе. По сути, мы не можем людям отказать, стесняемся, боимся. Нам неудобно, нам непривычно говорить «нет». В таких случаях вы ущемляете себя в правах, вы по сути себя унижаете тем, что вы отказываетесь от определенных удобств и преференций которые вам по сути, по праву должны принадлежать. Простая ситуация. Человек обращается к вам с просьбой в чем-то помочь, либо оказать какую-то услугу. Она явно не в ваших интересах. Вы можете пострадать до определенной степени в материальном, либо еще каком-то другом плане. Вам нужно отказать. Вы это чувствуете, но вам неудобно, и вы соглашаетесь. Вы идете человеку навстречу, что чаще всего происходит, что вы доводите, по идее, до конца. Вы помогаете человеку, но вы вредите себе, и со временем человек не оценивает вашу услугу. Проигравших двое, вы, поскольку ущемили себя, и человек, поскольку вы делали это с нелюбовью. Понимаете, что происходит? Вы должны соглашаться лишь тогда, когда чувствуете, что вы счастливы, когда чувствуете, что вы не пострадаете когда чувствуете, что вы истинно поможете, когда чувствуете, что вам говорить «нет» просто бессмысленно. Я не говорю о других аспектах жизни, где помощь просто жизненно необходима. Мы эту тему не трогаем. Я говорю лишь о том, о каких-то житейских, бытовых моментах. Научитесь говорить «нет». Не отказывайте себе в удовольствии, попробуйте хотя бы раз. Это так прикольно отказывать. Не повсеместно, но хотя бы кому-то. Когда говорят «дай», когда говорят «должен», когда говорят «приди», «съезди», «что-то сделай», говорите «нет». Вас начнут уважать. Поймут, что вы человек очень умный, мудрый. Вы можете отказывать. Умение отказывать – это тоже искусство. Это часть, одна из сторон мудрости. Постоянно соглашаясь, на вас будут, как говорят, возить воду. Безотказные люди, их в народе называют по-разному, но вы понимаете, как. Не будьте таким человеком. Всегда взвешивайте свои будущие принятые решения. Простой пример. У вас хотят занять взаймы. Родные, близкие, друзья, соседи, неважно кто. У вас определенная сумма денег осталась. И вы знаете, если вы отдадите эти деньги, могут быть проблемы. Проблемы у вас, поскольку вам потребуется в ближайшее время. И проблемы с этим человеком, поскольку вы понимаете что, возможно, он вовремя не отдаст, либо не отдаст вообще. Не имеет значения какая-то сумма. Вы приняли решение дать, помочь. Либо из-за страха, либо из-за уважения к человеку, либо из-за того, что вам просто неудобно отказать. Вы меняетесь, но деньги даете. Потом начинаете, как только их отдали, сразу же жалеть. Человек это чувствует. И происходит постоянно всякие неприятности. Либо вам вовремя не отдают, и вы ссоритесь, ссоритесь. Вы, как правило, всегда в таких случаях когда вы делаете то, что не должны и не хотите. И, естественно, недовольны вы, вы попадаете в неприятности из-за того, что дали деньги человеку, которому не хотели давать. И теперь страдаете сами за того, что приняли заблаговременно неправильное решение, не в свою пользу. Поэтому всегда взвешивайте, всегда думайте о том, каково потом будет вам. Не пострадает ли ваша репутация, ваше здоровье, ваше личное время, ваше личное пространство и ваше личное, что важно, интересы, принимайте решения взвешенно, и потом со временем вы поймете, что в доброй половине всех ваших принятых решений, ранее принятых, нужно было говорить «нет». И как только вы начнете говорить «нет», вы поистине начнете жить совершенно иной жизнью. Вам понравится отказывать, поскольку в отказе есть своя определенная удивительная философия жизни. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.